Итак, долгожданное видео о солнечном затмении августовском, которое произойдет 11 августа. И э, без шуток, без эзотерического какого-то умысла, пожалуй, да, я могу сказать, что это магическое время, это уникальное время. И Несмотря на... не люблю запугивать, но это сложные и самые важные дни в жизни каждого человека. Поэтому нажимайте активно репост, чтобы предупредить и дать полезную информацию как можно большему количеству людей. Итак, мои любимые, мы проживаем с вами действительно сложные и невероятно важные несколько дней в нашей жизни в период с 7 по 11 августа. Во-первых, ретроградный Меркурий приближается к точке начала нового цикла, к моменту ну, нижнего соединения с Солнцем, которое станет точным рано утром 9 августа. Оставшиеся дни до этой даты и 2-3 дня после – это время перезагрузки систем рационального мышления, инструментов, которые мы используем для взаимодействия с внешним миром и с другими. Процесс перезагрузки проходит вся система наших «я». И это может сопровождаться дезориентацией и состояниями, которые вы можете назвать просто плохо. Это ослабление способности адекватно реагировать на происходящее, это рассеянность, это забывчивость. И уже... Отложившиеся сценарии и модели во всем, что касалось самореализации, творчества, взаимообмена любовью и вниманием, могут напомнить о необходимости изменений через сложные ситуации, а иногда и через потери. Не говоря уже о том, что в такие дни вероятны проблемы в выполнении договоренностей и соблюдении графиков, недоразумения в поездках, связях, контактах, различные поломки и так далее. То есть вот в эти дни, возможно, все и не очень приятное. Во-вторых, напоминаю, что все это происходит в последние дни перед солнечным затмением. Дни... Расчистки пространств перед зарождением новых жизненных циклов, которые опять же возвращают нас вглубь к себе, в том числе, возможно, подвергая сомнению какие-то аспекты внешних реальностей или вообще устраняя отдельные аспекты прошлого. Это также дни ослабления жизненных сил, потери интереса к внешней действительности, дезориентация на уровне предметной реальности и погружения в атмосферу плохой видимости, когда еще не ясно, к чему и куда приведут намеченные нами перемены. На самом деле ничего плохого в особенностях этого периода нет. Просто именно сейчас иллюзия реальности мира, проявленного и предметного, ослабевает или подвергается сомнению соответствующим событиям, а истина мира, тонкого и внутреннего, обозначается особенно явственно. Меркурий символически связан с нашей нервной системой. И согласно Кожипске, нервная система – это тот инструмент, с помощью которого… Первичный хаос реальности квантовой мы превращаем в порядок мира проявленного. Так вот сейчас, мои любимые, когда функции этого инструмента полностью ослаблены, старый порядок как бы умирает, а мы снова соприкасаемся с первичным хаосом и имеем возможность выделить в нем новые возможности. Символизм новолуния, а, точнее солнечного затмения... Это не ошибка, это пояснение, да, обозначает примерно те же смыслы, возврат к первичной пустоте, из которой может рождаться новое. Потенциально это... Магическое и волшебное время, когда мы, соприкасаясь непосредственно с реальностью квантовой, из непроявленного своим вниманием выделяем фрагменты, которые впоследствии материализуются в конкретные жизненные сюжеты и обстоятельства. В первую очередь это будет иметь отношение к темам самоосуществления, взаимообмена любовью и признанием, возможность жить в удовольствии, из любви, из творчества. Но волшебство творения собственного мира – Вряд ли будет доступно, если путь в пространство бесконечных вариантов наглухо завален непереработанными внутренними содержаниями, блоками, отягощающими из э, негативного опыта страхов, э, ограничивающих убеждений, отрицаний, отторгаемых частей себя. Вот в таком случае мы сталкиваемся именно с этим. Именно это обретает над нами особую власть. Из этого набора, а не из квантовой пенсии, бесконечных возможностей, в это время мы формируем свое будущее. Вы понимаете, почему крайне важно, если у вас есть возможности, отклик души, участвовать в энерговибрационных сеансах? Потому что именно во время сеансов мы будем вот это прорабатывать, не только на сознательном, но и прежде всего на подсознательном и вибрационном уровне. А если это не проработать, то вот в таких случаях... Плохо сейчас становится, потому что на поверхность будет выходить все то, чего вы больше всего боитесь, что вы не любите и с чем вы не хотели иметь бы дело. Плохо сейчас становится в тех случаях, когда мы настолько погружены в иллюзию а, значимости мира предметного, что соприкосновение с его причиной а, и источником, возврат к первичной пустоте и сути а, состояний воспринимаем как нечто а, пугающее, катастрофическое даже. Внешние обстоятельства, задачи и проблемы, становящиеся причиной тех состояний, тех реакций, внутренних выборов, на основании которых завершаются прошлые сюжеты и формируется смена будущего, определяются напряженными аспектами точек начала Меркурианского цикла и солнечного затмения к Юпитеру и Венеру к Сатурну. И вот с одной стороны мы сейчас сталкиваемся с противоречиями между потребностями в более счастливой, наполненной жизни и необходимостью решать вопросы, связанных с ресурсами и финансами, между потребностями перехода на новые уровни в любви и творчестве и необходимостью глубоких трансформаций ради этого. С другой стороны мы сейчас... С вами сталкиваемся со сложным выбором между важными для нас ценностями и требованиями внешней реальности, между стремлением к новым смыслам в любви, в благополучии, гармонии и страхом потери безопасности, устойчивости и предсказуемости. И вот под влиянием напряженного аспекта Венера-Сатурн именно в период с 7 по 10 августа сложные ситуации в партнерстве, в финансовых делах, в столкновении с невозможностью осуществления желаемого станут непосредственным проявлением ограничивающих установок в соответствующих сферах. И именно эти сферы, именно эти ограничивающие установки мы прорабатываем с вами на энерговибрационных сеансах с 9 по, 1, по 13 августа. А в конструктивных вариантах во всех этих вопросах мы будем наводить порядок. Вот то, что мы будем делать с вами на сеансах. Наводить порядок, получать результаты от прошлых усилий, завершать неактуальные сюжеты, прощаться со старыми ограничениями, при том это будет все происходить в безопасном для вас варианте, экологично и относительно быстро, относительно того, как это может происходить. И самое главное, более безболезненно. И вот вопрос о том, как совместить жизнь в удовольствии, с необходимостью зарабатывать деньги обеспечивать финансовое благополучие, как выстраивать отношения, соблюдая границы, как сохранять любовь и гармонию, не пытаясь втиснуть это в рамки, которые убивают все живое, становится одним из главных в этот период. Именно этому будут посвящены наши энерговибрационные сеансы. И сейчас мы решаем. Подсознательно решаем внутри себя, по готовности решаем, продолжаем ли мы жить из дефицита и вынужденности, выбирая что-то одно, жертвуя, отказываясь от другого, не менее важного. Или находим возможность объединить значимые для нас категории и смыслы в первую очередь в своем сознании, а затем во внешней жизни. Результаты этих решений и выборов уже в эти дни и особенно с 9 по 11 августа на тонких планах определяют э, содержание новых циклов, которые спустя какое-то время начнут проявляться в мире предметном. Именно поэтому с 9 по 13 августа мы будем с вами заниматься на энерго-вибрационных сеансах тем, что трансформировать все отжившее э, и сажать семена нового, прекрасного, э, счастливого Будущего. Присоединяйтесь к нашим сеансам, будьте счастливы и живите яркой жизнью. На этом видео я завершу, ставьте лайки, если для вас было полезно видео, делайте максимальные репосты, чтобы предупредить людей об этом важном периоде, когда они действительно могут заложить свое счастливое будущее при том закладывается сейчас а, как минимум на период 19 лет, то есть от того, как вы проживете эти дни, воспользуетесь вы возможностями или не воспользуетесь, зависит ваше будущее в ближайшие 19 лет, поэтому мои любимые, мы со своей стороны сделали максимум, а, несмотря на то, что мне а, очень тяжело проводить сеансы, это третий поток уже будет сеансов, несмотря на все, мы делаем эти сеансы для вас, мы делаем их максимально доступными, с огромными скидками, пользуйтесь этой возможностью, закладывайте фундамент своей счастливой жизни и будьте счастливы. С вами была Елена Дегурова. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты и до встречи в следующем видео, в котором будет немало интересного. Пока-пока!